дней удачных, чтоб сбился со счета. Я желаю тебе сегодня, чтоб за дело брался охотно, достигая целей свободно, а везучесть чтоб и успешность гордый образ твой дополняли. Чтобы деньги водились, конечно, чтоб ценили тебя, уважали, чтоб твой выбор всегда был верным и не мучили сожаления. Радость долгой, счастье безмерным, жизнь насыщенной. С днем рождения!